Добрый вечер, друзья. Начинаем сегодня. Добрый вечер, друзья. Начинаем сегодняшний вебинар по эзотерике в этот прекрасный вечер. Давайте поставим плюсики. Видно меня, слышно, и начнем. Сейчас фичка посмотрит. Слышно меня там или нет. Добрый вечер, Тоби. Паны господарю, радуйся. Ой, радуйся земли сын Божий народы вся. Сегодня свят вечер. Он же еще и м -м, сочельник. Что идет звук? Раз, два. Идет, идет, идет. идет, идет. О, есть звук ура. Все, начинай. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Поздравляю вас с наступающим годом. Позитивных перемен. Я ученик третьей ступени. С нового года еще работу. Подскажите, в каком направлении грузоперевозки будет получаться. Добрый вечер. Если у меня удача выиграть много денег в лотерею? Хочу вам сказать, джентаре Барсовине. вы никогда не выиграете много денег ни в какую игру. Ни в лотерею, ни в чем-то еще. Никогда. Поэтому даже не пытайтесь это делать. Екатерина Чернышейкина. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андрей. Скажите, пожалуйста, можно ли сегодня загадать желание, как правильно это сделать? Да, сегодня можно загадывать желание, но сегодня нельзя гадать ни в коем случае. Получается, если сегодня гадать вечером, то можно прогадать свою судьбу. И говорят, что в сочельник ни в коем случае нельзя делать несколько вещей. Первая вещь – это одевать одежду черного цвета, работать. Третье — нельзя ни в коем случае объедаться на протяжении дня вообще по христианским канонам нельзя даже еще и нельзя еще и есть до вечера а в общем-то во всех остальных ну черную одежду нельзя носить поэтому я сегодня хожу в светлых таких тонах сейчас мы чуть-чуть настраиваем или достраиваем правильно вот Хотелось бы сегодня несколько слов сказать вот что. Дело в том, что чем праздник замечателен и чем, по моему мнению, хорошо христианство. Вообще, что должны служители Божьи прежде всего знать? Дело в том, что есть такая особенность Проявление в Евангелии, Проявление божественной доброты. И вот, что об этом в свое время сказал. Ну, вот смотрите, допустим, что было написано в Библии. Как же благодарны, наверное, были Адам и Ева, потому что в Эдемском саду их окружали видимые доказательства доброты Бога к людям, божьи творения, которых доставляли ему удовольствие, и Бог продолжал быть добрым ко всем, даже к неблагодарным и злым. Вот. Доброта выражается в живом интересе, в благополучии других. Она проявляется в полезных делах и тактичных словах. Быть добрым значит другим добро дарить, а не зло. Добрый человек, дружелюбен, мягок, сострадателен и любезен. Он черт и вниманием к другим. Апостол Павел в свое время увещевал христиан. Облекитесь в нежные чувства, сострадание, доброту, смирение, ума, кротость и долготерпение. Таким образом, это колоссанянам 3-12. Таким образом, доброта – составная часть символической внутреннего, символического внутреннего осознания и состояния истинного христианина. Бог делает первый шаг к проявлению доброты. Как сказал Павел, именно когда явилась доброта и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас через омытие, давшее нам жизни, через обновление Святым Духом. Бог омывает или очищает помазанных христиан в крови Иисуса, применяя к ним ценность искупительной жертвы Христа. Он также обновляет их святым духом, и они становятся новым творением, как рожденные духом сыновья Бога. Кроме того, Бог проявляет доброту и любовь к великому множеству людей, которые омыли одежды свои убили их в крови Агнца, откровения Иоанна и так далее. То есть, Если читать, то очень большое количество примеров, Допустим, Иисус Христос никогда не проявлял неуместной доброты. Он был олицетворением истинной доброты. Так, увидев множество людей, он, проявив к ним доброту, так как они были измучены, как овцы без пастыря, искренние люди не боялись приходить к Иисусу, они проводили к Нему своих маленьких детей и так далее. Это от Матвея. Хотя Иисус был добрым, Он твердо стоял за то, что правильно в глазах Его Небесного Отца никогда не попустительствовал злу, данной Ему Богом, силой Он обличал лицемерных религиозных руководителей. Тем не менее, мое мнение звучит так. Для Бога богоугодно быть добрым. А доброта подразумевает, быть добрым или любить, это не значит проявлять доброту и говорить, какой я добрый. Это значит делать что-то по благо доброты. Добрый человек в тот момент, когда ему хочется кричать, промолчит. Добрый человек и человеколюбие, и милосердный человек не будет ругаться, не будет материться, не будет просто так придираться. Доброта – это по-христиански. Именно поэтому я этот праздник люблю. Это квинтэссенция, это кульминация –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 Отношений и любви. Ну что ж. Не буду я долго проводить сегодня вебинар. Постараюсь это сделать быстро. Ина Гастровед. Добрый вечер, Андрей Ильич. Я живу в Италии с итальянцем. Останусь вместе, скорее всего, да. Кина Медова. Может, этот вопрос не по сегодняшней теме. Но если можно, ответьте, пожалуйста. Как можно убрать боль в эпигастрии при ацетоне у взрослого изотермически? Вот когда... Вот если бы вы знали, как правильно написать. Ну вот почему изотермические? Термо это тепло, а изо это отсутствие тепла. Изолировано, допустим, закрытое тепло. Не изотермические. А вот если задаете вопросы, то хоть чуть-чуть пограмотнее изучите тему. Второе. Смотрите, если эзотерический, то тайный. Объясните себе или скажите мне, почему я должен делиться с вами тайнами. Я хочу вам сказать, вам необходимо убрать боль в эпигастрии при ацетоне у взрослого человека следующим образом. Это у него гастроэзофагит, или у него закрыт или переполнен желчный пузырь, или у него неспецифический язвенный калит. С чем он болеет? Если ацетон, необходимо что-то для печени принимать, значит есть проблемы желчного пузыря к врачу. Давайте не изотермический, а все-таки медицинский. Сходите короче. Всем добрый вечер, с наступающим Рождеством. И вам тоже. Вера Кериндиасов. Добрый вечер всем участникам. Мои приветствия всем для Кооца. И вечер святый, и вечер здесь святом. Я поздравляю вас, Вера. Я вас помню, и помню вашу дочь, с которой вы приходили. И мужа вашего помню, красивого мужчину. И... Каждый раз, когда я вижу ваши комментарии, мне приятно, потому что я уважаю и вас, и вашу семью. Вы очень хорошие люди. Пусть у вас все в жизни хорошо получается. Пусть дочь выздоравливает. И вы не болеете, и мужчина вас пусть не болеет. Как назвать ребеночка, чтобы родился счастливым? В этом году половина года очень хорошие имена на букву. На букву Т, на букву У, на букву П, на букву Т, на букву У. Во второй половине на букву У, на букву Е, вот так. Здрасте, дорог... Здрасте, Андрей Андреевич. Желаю счастья, крепкого здоровья, желаю материального благополучия, желаю материального семейного благоденствия и вашим родным и родным вам людям. Спасибо, друзья. Ученица Ступень. Спасибо за знание, огонь моем сердце. Да. Когда поступит крупная сумма денег на счет, скоро ли будет возможность долгожданной встречи с родственной душой в Киеве? Скорее всего, не очень быстро, но деньги будут. Поэтому не отчаивайтесь, все будет хорошо. Наталья Севченко.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 Первые два занятия посвящены обрядовой магии, и вторые два занятия, по-моему, там проведения обрядов в виде мастер-класса. Вот очень советую его приобрести и э, правильно проводить или заниматься откупом всем остальным. Юня, Юна. Юна Соколова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Оставаться в Узбекистане или можно вернуться в Крым? Можно вернуться в Крым. Софья Соломонова. Скажите мне, пожалуйста, что я смогу устроить в свою личную жизнь? Ну, устроите, да, устройте свою личную жизнь. Таня Комарчук, с наступающим Рождеством всех, спасибо, занимаюсь практиками и читаю мантры для открытия третьего глаза. Получится, конечно, у всех он уже открыт, просто необходимо знать, что для того, чтобы человек предсказывал, необходимо, чтобы высшие силы были в этом заинтересованы. Если человек открывает для себя третий глаз с желанием зарабатывать на этом деньги, то не начинайте.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 Поэтому, когда человек говорит «я люблю, но при этом он злобный, ненавидящий, вредный», ну, такой человек, скорее всего, не проявляет любовь. Знаете, многие люди так живут, они для себя вырисовали такую программу, что они любят, что они проявляют любовь, но они недобрые. А как же быть недобрым и при этом проявлять любовь? Объясните мне. Так вот, любовь в чистом виде – это есть проявление доброты. поэтому на первое место – это проявление доброты, а на всех остальных местах – это уже проявление всего остального. Поэтому для того один из элементов раскрытия третьего глаза – это элемент проявления и ощущения, и желания проявлять внутреннюю доброту. Знаете, многие люди из-за того, что они закомплексованы или боятся, как правило, боятся, проявляют злость. Дело в том, что весь мир основан только на двух принципах. Это проявление доброты и проявление злобы. Почему человек злится? Как правило, человек раздражается и злится. Это связано с тем, он, с тем, что он боится. Но очень часто, вот я большой, сильный мужчина, живу со своей маленькой красивой супругой, и я на нее раздражаюсь, допустим. Хотя такого не бывает у нас. Соня, я вообще раздражаюсь на тебя, такое бывает? Ай, красивая какая может покажется Идите ко мне сядь на минутку я тебе покажу людям иди ко мне сядем на минуточку иди. ну иди. на секундочку давай вот она моя любовь вот. Не С знаю, праздником или нет С праздник С так вот я допустим взрослый сильный мужчина и я начинаю раздражаться на маленького ребенка или на свою жену, или на свою маму. И здесь можно задать такой вопрос, почему они меня раздражают, или почему я начинаю беситься, или почему вдруг человек становится нервным, злым, не может сдерживать эмоции. С чем это связано? Так вот, первоисточником всего является страх. Это удивительно, и он заложен подсознательно. Он может быть кармический, приобретенный. Как это, допустим, было?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 Ирина Баранова. Учитель всеучастки вебинара. Поздравляю с Рождеством. Спасибо. С Рождеством Христом Андрей Анатольевич. Уже много лет работаю в Италии. Хочу поменять работу. Что будет получаться? Мои дети будут счастливыми? Будут. Работу хотите? Что будет получаться? Все, что хорошо делаете, то и будет получаться. Спасибо за ответ. Да, смотр, медицинская деятельность, работа в сфере обслуживания и пищевой промышленности будет получаться?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 Часто очень виноваты аффирмации, когда человек сам себе врет. Он говорит, скоро, он, например, начинает делать так, начитавшись Луизы Хей или там, насмотревшись Брайана э, Кисили там, почитав Трансферфинг реальности и так далее, он делает так. Он начинает думать или посмотрев фильм Секрет, он начинает думать, что он как Бог, что пожелает, то ему и дадут.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 когда вы будете счастливыми. Так одному дай маленькую квартиру, он будет счастливым. Другому дай большой дом, он будет несчастным. Почему? За ним надо ухаживать, там можно, нужно много работать, там еще что-то нужно и так далее и тому подобное. Так в случае, если человек дает возможности Богу через свое желание быть счастливым создать для него что-то, то то, что он получает, гораздо максимальнее, чем точечные микроскопические Пожелания, связанные с меркантильными интересами жизни. Вот так. А красиво сказал, да? Моя Соня сегодня, я говорю, сегодня нельзя праздновать в черном, потому что это святой вечер, она оделась во все черное. Ну что это, Китя? Ну да, нельзя так в черном, малая. Видите, вся в черное оделась. Да, я понимаю, Родина в опасности. Наташа Владимировна, с наступающим Рождеством подскажите, когда я выйду замуж? Огромное спасибо, дорогой учитель. А чтобы это были последние ваши желания, знаете. Выйдите замуж через пару лет, в следующем году нет. Марим бар, здравствуйте, Андрей. Надеюсь, с праздником и Рождеством, пожалуйста, получится ли бизнес мужа в Испании? Да. Хочется пожить там в удовольствие. Получится, да. Получится, но чуть-чуть пусть не дрет пусть не приверат. у меня девушка когда-то обратилась через интернет она там магией занимается и таро андрей андреевич я вот выхожу ну хочу э, живу с мужчиной он там занимается бизнесом и так далее получится не получится я говорю нет не получится нет Андрей андреевич мне карты таро показывают что все получится я говорю нет нет все что говорит он все врет абсолютно от начала и до конца он говорит об инвестициях, ему никто не даст никаких инвестиций. Он живет за счет своих родителей, у него никогда ничего не будет получаться. Он до старых лет будет жить за счет родителей, которые его содержат. Все его вот эти там я инвестирую, меня инвестируют, я придумал еще что-то, это все обман. Это просто такой тип некоторых людей есть. Они много всего рассказывают, у них много тайн, они прямо всех знают, всех инвестируют, все в них готовы вложить, но на самом деле живут, на самом деле это объяснение их несостоятельности. Виолета, Какая профессия для меня будет успешной? Связанная с медициной или с графическим дизайном? С дизайном лучше. Ирина Казанцева.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 Скажите, пожалуйста, можно ли закопать в лесу бутылку с алкоголиком? Можно. Спасибо вам за вашу доброту. Жизнь потихоньку меняется в лучшую сторону. Скажите, скоро я буду бабушкой? Нет, и только через пару лет. Не скоро. Скажите, пожалуйста, выйду еще раз замуж? Я вдова. Нет, не выйдете. Я сейчас в Ираке. Послезавтра у меня назначена операция. Благословите. Все получится, Анжелика. Не нужно бояться. Все хорошо пройдет. Ничего не будет. Ну, небольшие осложнения, незначительные, не бойтесь. Когда будете идти на операцию, скажите, Дуйко, помоги. Что у меня с горлом? Сегодня вышел комок. Что это? А потом вышла слизь. Спасибо заранее. Когда, когда в миндалинах появляются пробки, то они могут выходить. Это совершенно безопасное и совершенно естественное состояние можно фурацелином просто пополоскать какое-то время, и этого не будет происходить. Не бойтесь, это не... и вышла слизь, это тоже. Все, все безопасно совершенно. Если кровь выйдет тогда или очень плохой запах какой-то, то это могут быть какие-то проблемы, которые более глобальны. Если горло не болит и что-то выходит, не нужно этого бояться. Баракуда. Андрей Андреевич, подскажите, жена ушла с работы, уволили. Когда все наладится, когда я найду наставника? Я шаман, я не могу ответить на этот вопрос. Во-первых, мне для того, чтобы вас просмотреть, необходимо, чтобы у вас было имя не Баракуда, а какое-то другое. А так мне нужно для того, чтобы просмотреть вашу жену или еще что-то. Необходимо сначала узнать, как вас зовут. После этого правильно, неправильно. Потом вашу жену. Нет, шаман вы или еще кто-то, не могу сказать. Наставника найдете. Знаете, было бы желание у человека кого-то найти. Сейчас Столько людей, столько информации, столько эзотерики, столько мистики, столько всего, что только начни это изучать. Лариса Куликова. Здравствуйте. Через сколько лет я выйду замуж? Мне 41. Вот на следующий год, скорее всего. Может, через год и выйдет. Астрадеси. Зря вы вот так духовные имена выкладываете на общее обозрение. Оно же работать не будет. Смысл какой того, что я его вам давал. Нормально ли не хотеть рожать в будущем? Нормально. Очень много женщин не хотят рожать. Наверное, никто не хочет рожать на самом деле, потому что это больно и так далее. Ну, разве есть нормальная женщина, которая хочет рожать? Но потом, когда появляется мужчина, появляется отношения, появляется страсть, он начинает убеждать ее в этом. Ну, и что остается делать. Хочешь жить, умей вертеться. Но тем не менее, Соня, ты хотела рожать? Скажи честно. Нет, говорит, видите, но в итоге она рожалась. Мои други пропала дочь, найдется? Да. С праздником, Калина Кожушкова. Прошу, будьте добры, скажите мне, встречу я мужчину для комфорта? Конечно. Ольга Данилова, в каком направлении мужу работать? Все, что связано с печатью, бумагой, все, что связано с перевозками, переездом. Все будет получаться такое, что то Татьяна Сама. У меня недавно вдруг появилось ощущение и желание обрести новую большую квартиру. С чем это связано и получится? В ближайшее время не получится. А получится ли вообще? Ну, если... Причем тут ваше желание, знаете? Получится, не получится? Скорее всего, в ближайшее время этого не произойдет. Жаныл Шаймерденова. Как быстро продам дом? Спасибо всех с Рождеством. В этом году даже не продадите, наверное. На следующий продадите. Оксана Кривоносова. Мне можно или нужно ехать к своей подруге в Испанию? Я сейчас живу одна в Донбассе, в Донецке. Очень тяжело. Если есть возможность ехать в Испанию, смело идите. Не сидите в Донецке. Там не сильно хорошо. Любовь Собиржанская. Поздравляю вас и вашу семью с наступаемым Рождеством. Спасибо. Алена Оленс Мордовец. Со святым вечером. здорово, учитель Андрей Андреевич, и всего самого наилучшего. Скажите, пожалуйста, начала делать массажи в своей квартире. Получится? Заработка получится. Но вам не надо массажа в квартире. Вам нужно делать массажи, приезжая к кому-либо. Также обучитесь, может быть, эпиляции, потому что обычно это... Пришли массаж кому-то делать, говорите, я могу эпиляцию сделать. Там. Так и то, и то. Знаете, эпиляцию, реснички, тому массаж, тому эпиляцию, тому реснички. Это супер, знаете, чем больше у вас возможностей, тем больше шансов. Знаете, сейчас такое большое количество этих курсов, и это всегда необходимо женщинам. Знаете, эпиляция, реснички ногти, ногти, эпиляция, реснички, волосики, ногти, эпиляция реснички, массаж. Всем женщинам необходимо, все ходят. И на Завадская. Здравствуйте. Стоит ли моей дочери Юлии переезжать в этом году за границу? Показывать, что не нужно. Проблемы по-женски. Помогает ли техника Будды синего цвета? Вам конкретно помогает. Здесь Десятым вечером всех. Андрей Андреевич, скажите, будь ласка. Залышатый семейный человек в Нимече, не нечего краще, будто жить в Украине. Вам краще в Немече не залишатый". Елена. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Со светлым праздником. Вам и вашу семью. Спасибо. Как в этот праздник избавиться от должников, чтобы долг вернули? Договор оставила, но пока продвижений нет, пропал обманщик. Вся его проблема заключается в том, что он в действительности хороший и совестный человек. Но у него нет денег, он настолько запутался, это связано с женщиной, это связано с неудачами, связано с тем, что он... Более попал на девушку, которая его обманывает очень сильно, вытягивает деньги и так далее. Его путь он такой, он со временем образумится и со временем вам отдаст. Но это время, его нужно дождаться. Поэтому ничего страшного, если вам нужно на сегодня, чтобы он отдал, никак не отдаст. Для того, чтобы их отдать вам, нужно, чтобы они у него появились. А он уже пару лет, наверное, живет в долг, берет что-то, там, тратит, у него ничего не получается, он снова занимает и так далее. Такой вот человек.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 Это такая особенность. Я это знаю. В свое время я преподавал в совершенно другой эзотерической школе. Наверное. Ну, есть люди, которые знают, когда я преподавал, где это происходило. Они ко мне обращались и говорят, что мы вот когда-то учились, и там вы проводили курсы, и там проводили курсы. И когда я давал определенные знания, среди этих знаний были обряды. Так вот, один из обрядов заключался в том, что необходимо было попросить в долг небольшое количество денег, но обязательно очень богатых людей. И вот становились возле кассы, такие женщины, у которых были большие проблемы и трудности в жизни, и просили небольшое количество денег возле кассы, но только обязательно очень богатых людей. Вот когда просили, там, им давали по чуть-чуть, нужно было эти деньги разменять на большую купюру какую-то максимальную и ее постоянно носить. Вот это называлось купюра неразменный рубль. И вот такая купюра, она в дальнейшем помогала человеку. Но это уже черная магия, своего рода такой вот вольт. Получается, ничего произносить нельзя было, а просто вот разменяв купюру, сложив ее, вы брали немножко, немного счастья и немного везения у того человека, который вам одалживал эти деньги. Алисия Петрова, скажите, как хорошо, что вы есть. Скажите, пожалуйста, почему у моих детей их трое? 1984, 1986 и 1994. Нет своих детей, очень хочется внуков. У всех будут. И у 84, 86, 94. Это обычно связано с тем, что я называю родовым проклятием. Когда у человека есть родовое проклятие, оно связано с тем, что у детей не рождаются дети. Как убирается родовое проклятие, напишите мне, оплатите сумму там определенную, и я уберу такое проклятие. На самом деле, я вас научу, как это делать. Если у вас есть видение, необходимо представить, будто у ваших детей в центре груди есть белый ключ.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 Марина... Ай, Марина, Марина. Витаю вас, Лариса Монова. Андрей Андреевич, завещание украли или оно дома? Дома никто не украл. Елена Ермак. Андрей Андреевич, витаю вас и вашу чудовую родину с чудовым добрым святым. Можешь испытать, сможешь продать свою квартиру так, вы ей продасте, а что? Во второй половине года. Эльмира Присайны. Здравствуйте, Андрей, Я смогу заработать племянницу, забрать племянницу и Туркмении сейчас в России, в Канаду. И стоит ли это делать? Не стоит этого делать. Не нужно этого делать, вы не сможете, вы не сможете быть счастливы после этого. Закончилось 7 ступеней, ура, но исчезли все подруги. Не сильно волнуюсь, но будут ли еще подруги у меня? Будут, все будет хорошо. Изменится жизнь и судьба в лучшую сторону. Мадавий, здравствуйте, Андрей Андреевич, когда муж приедет к нам с сыном жить навсегда, ответил ранее. Счастливо, что пользуюсь вашими знаниями, смогу спросить вас о своей дочери. Когда она сможет быть готовая родить ребенка? На протяжении где-то четырех лет родит. Елена Билан, скажите, есть ли эзотерический метод помочь моему внуку? У него гиперактивность, дочь не справляется. Эзотерически нет. Гиперактивность необходимо убирать седативными препаратами и приемом магния. А как вы можете делать что-то, если у вас нет энергетики? Если у вас нет энергии, как вы собираетесь влиять на кого-то энергетически? Как определить, может, имеете ли вы энергетическую силу или нет? Если вы злитесь, если вы нервные, бешеные, если вы спать ложитесь, не можете уснуть, если не можете себе дисциплинировать, то какая энергетика может быть у человека? Что такое иметь энергетику? Это свободно можно голодать. Это свободно заниматься физическими упражнениями, это возможность отказаться. А какая энергетика у обычных людей? Она отсутствующая. Тем не менее, если хотите. Гиперактивность устраняется, если человеку давать магний. Давайте ребенку магний, утром кальций. Далее, второе. Эзотерически это выглядит так. Если ребенок нервничает, бесится, орет, необходимо представить, будто он находится в белом шаре. Делайте это на протяжении дня там, 10 раз. Андрей Андреич, скажите, пожалуйста, почему-то, когда я покупал СМГ и тренажер, у меня через силу и препятствия преодолевая с трудом, получается покупка всегда еле-еле. Есть силы такие, которые следят за человеком. Есть люди обычные, родившиеся для того, чтобы умереть, а есть люди необычные. Это люди, я их называю реактором, значимые. Они могут и не знать этого, и, как правило, не знают. Вот такие люди, обычно за них либо деструктивные силы борются, либо конструктивные. Как обретается это все? Допустим, была бабушка, или, допустим, в роду кто-то жил, и эти люди в роду, они очень молящиеся были. То есть молились все время, молились за детей своих, молились за там, все, что угодно себе ничего не желая, то есть прожили и отмолили. Таким образом, примолили к себе высшие силы, которые наблюдают за такими людьми. Но вы должны знать, когда высшие силы наблюдают за такими людьми, вот почему у молящихся очень часто в дальнейшем появляются проблемы в семье. Говорю это серьезно. Допустим, там бабушка очень сильно молится, а внук потом употребляет наркотики. Или дочка там становится алкоголиком. Почему? Ведь казалось бы, человек наоборот должен получать только хорошие моменты жизни. Он верит, и эта вера она достигает есть, так можно сказать, ушей высших сил, понимаете? Такое есть и у мусульман, и у христиан, и у кого угодно. Не стоит забывать о том, что чем больше на человека смотрят высшие силы, тем сильнее такой человек привлекает внимание и других сил, деструктивных. Так душа, которая отмолена бабушкой, должна стремиться, по ее мнению, к Богу. На нее, чтобы она не попала к Богу, будут особое внимание обращать силы тьмы или по-другому бесы. Именно поэтому, если один человек очень молящийся или один человек очень духовно развивается, то есть такой вариант, что рядом находящиеся люди могут, и даже этот человек может испытывать сумасшедшие, нереальные, бешеные соблазмы. Также для того, чтобы изменить судьбу такому человеку, должны быть препятствия. Почему? Потому что когда человек стремится к чему-то, что может изменить его судьбу в лучшую сторону, а это не должно произойти, то будут находиться деструктивные силы, которые будут препятствовать ему. Так у одного в судьбе написано «умереть от там, саркомы», и вдруг находится человек, который говорит, есть духовные практики, можно попробовать там целительство, и возможно какая-то практика, код, мантра и так далее, может повлиять, и он не умрет, еще проживет силам, которые следят за тем, чтобы этот человек прожил деструктивно и умер от этого, они заинтересованы, чтобы у этого человека судьба не изменилась, чтобы все было. Почему? Одна судьба может изменить весь мир. Одна судьба. Поэтому, если вы выбрали Сангая или там, семинар, связанный с увеличением материального, при этом вам плохо сейчас материально, то вам будет чрезвычайно сложно его покупать. О чем это говорит? О высокой эффективности данного семинара или данного тренажера. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Буду ли я замужем? Да. После обучения аренда посуточных квартир или чему-то другим заняться. Будет получаться посуточная сдача квартир? Так, еще 10 минут. Андрей Андреевич, шановный, че допоможете мне продаж квартиры? Че справді на мене дієте энергетично-магично? Говорю вам, Анжела, на вас никто энергетично и магично не действует, поэтому не заморачивайтесь, не слушайте никого, продадите вы эту свою квартиру, меньше цену поставьте. Сейчас продавать в Украине что-то неблагополучное дело, ехать ли мне в Европу из Крыма. Нет, показывают, не нужно. Андрей Андреевич, добрый вечер. Чем лучше заниматься, психологией или сетевым бизнесом? Если выбирать сетевой бизнес или психологию, то получается сетевой для вас лучше будет. Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, моя дочь сейчас учится в Англии. Останется ли она жить в Англии? Скорее всего, да. Дорогой Андрей, с праздниками вас и вашу семью. Спасибо, дорогая Эльвира Юрьевна. Знаете, есть такое понятие, Помните, я говорил, поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. Именно поэтому каждый раз, когда появляются праздники, то обязательно накормите близких, обязательно кому-нибудь что-то подарите. Это в сто крат, особенно сделанное во время праздников, исполнится в вашу сторону. Добавите себе большие и толстые плюсы в карму. Татьяна Курения. Мне 67. Двое сыновей 30 и 35. Но деток нет. Дождусь ли я внуков? Да. Ольга Андрей Андреевич, закончила курсы по продажам в интернет. Но на работу не могу устроиться. Мне 50 лет и работодатели хотят моложе. Даже не спрашивают, что я умею или не умею. Как теперь быть? Смотрите, если вы закончили курсы по продаже в интернете, то тогда начинайте продавать в интернете. Я могу сказать, что я продаю в интернете очень много и очень хорошо получается. Дропшиппинг там разный. Это очень хороший вид бизнеса. Пробуйте, слушайте. Сейчас, если у вас есть силы и знания проходить курсы в интернете, по продаже в интернете, продавайте все, что угодно. Инфопродукты, все, что хотите. Умеете продавать инфопродукты, обратитесь ко мне, продавайте мои. Я вам за это процентов. Спасибо большое. В одном из марафонов вы сказали, что муж сможет приобрести свое жилье. Хозяин съемной квартиры предложил выкупить квартиру. Скажите, это как раз тот самый случай, правда? Если он захочет выкупить ее, и им вам нравится в ней жизнь, то у вас получится. В случае, если вы захотите ее не покупать, а будете ждать другую, то можно будет и другую купить. Скажите, а болезнь можно в речку бросить? Нет. Болезнь, к сожалению, в речку не бросишь. Можно бросить только то, что есть. А болезнь – это то, чего нет. Болезнь – это мучение нашей души. И наказание наше за нашу честную сердечность, злость, вредность, несправедливые желания, обижание других людей и себя. Хотел вас спросить, получится ли получить наследство моей дочери? Если да, то когда получится ли перевести к нам в Аргентину без потерь? Получится получить. В Аргентину тоже получится перевести Марьяна без потерь тоже получится. Подскажите, выйду я замуж в этом году? А в следующем? В следующем выйдете, в этом нет. Здрасте с праздником вас. Подскажите, пожалуйста, по поводу личной жизни. Стоит ли ждать мужчину с Литвы или сложится ли с ним? Стоит ли ждать мужчину с Литвы? Стоит. Сложится ли жизнь? Как Бог покажет, как Бог сделает. Ну правильно, делайте, что ждете. Людмила, с Рождеством вас и вас. Подскажите, сможет ли моя дочь, ей 27 лет, еще обрести семью? И как скоро? Да, она будет замужем, не надо отчаиваться, она молодая, красивая, все хорошо, зря волнуйтесь. Чем больше вы будете волноваться, тем хуже у нее будет судьба. Поэтому не волнуйтесь, и будет наоборот хорошо. Подскажите, у дочери подозрение на эпилепсию. Будет ли она здорова? Если начнет принимать препараты, здорова будет. Эпилепсия на сегодняшний день, это полностью как бы удерживать эпилепсию можно. Ее она лечится. Ну, сможет, принимать будет препараты, и будет хорошо себя чувствовать. А если не будет, ей будет плохо. Я понял. Я понял. Ну что, еще раз с праздниками. Несколько слов еще о, о доброте и другие богоуводные качества. Доброта связана и с любовью. О своих последователях Иисус сказал. Потому узнают все, что вы ученики мои, если между вами будет любовь. Сказал Иоанн 13, 35. О такой любви Павел писал. Любовь долготерпелива и добра. Смотрите, любовь долготерпелива и добра. Карифинянам 13-4. И о чем это значит? Когда человек любит, то любовь как раз и проявляется более в том, что протерпел, а не высказал, не высморкал, не послал, не нахамил и так далее. Вот в моей жизни была такая история. Я в свое время <клевый> насмотревшись разных там историй про Америку, знаете, и, э, о том, как в Америке всем плохо, о том, что там бомжи ночуют под забором, что там все люди злые, хотят только денег и так далее. У меня была поездка в свое время. Я прилетел в Нью-Йорк и у меня было желание, как мальчик из Советского Союза, хотел попутешествовать немного по Америке. Возможности у меня были, я еще был более-менее здоровым. И со своим другом и решили путешествовать по трассе, я не помню, как она называется, 69-я или 96-я, или 65-я, которая от Аляски, я жду, Мексики, через всю Америку проходит. И вот мы решили, начиная от Чикаго, через определенные города, проехать на мотоциклах со своим другом. Есть поэтому снятые видео, они правда в плохом качестве когда-нибудь отцифрую, потому что еще были тогда вот эти кассетные видео. И что меня поразило? Когда мы приехали в Америку, то меня поразило доброта населения. Вы мне можете не поверить. Услужливость, доброта, улыбки, теплые отношения. Сколько раз было такое, что у нас там не хватало денег рассчитаться, и человек, который на кассе стоял, говорил, не надо. Сколько раз подарки давали, так много всего было. И вы знаете, я могу сказать, не верьте никому, кто будет вам говорить о том, что в Америке плохо живут. Не верьте никому. Я вообще хочу вам открыть концепцию, она звучит так. Чем больше в людях доброты в стране, тем лучше эти люди живут. А доброта разрушается, если человек начинает мать злиться, ненавидеть, предавать. Все то, о чем говорил Иисус Христос, знаете, как у нас обычно, пошла ты, пошел, люди становятся разнузданы, друг другу хомят, не намереваются теплее к друг другу относиться. Знаете, что тебе стоит? Рядом с тобой живет тот человек, который тебя любит. Ну, теплее относись к этому человеку. Там Нет в нашей жизни там чего-то. Ну, ты тоже что-то не делаешь, знаете. И там можно все равно, это же человек, с которым тебе придется жить. Откуда столько злобы? Почему столько злости? Почему столько ненависти? Откуда вы это берете? Почему так происходит? Все сказали, Аллах сказал, Будда сказал, Иисус Христос сказал. Все сказали о любви. Все сказали о любви. Любовь разве может быть злой? Нет, она добрая. Тогда почему надо быть такими хамливыми, такими ненавистическими, такими злыми? Хам ну это ужас. Вот смотришь на это все и понимаешь, что люди заслуживают той жизни, в которой они живут. Прям заслуживают на сто процентов. Конечно, я верю, что мир людей рано или поздно станет добрее. И в тех странах, где больше людей будут добрыми, в этих странах и жизнь будет лучше. Ну и на этом конец. А то сейчас начинается гадание, знаете, Андрей Андреевич, родиться да не родиться, будет да не будет, там нужно да не нужно. Пришли погадать, я понял. Смотрите, вы хотите изменить свою судьбу, и вам хочется это сделать, вам необходимо перейти на мой канал, на котором вы сейчас находитесь, и найти семинар, который называется Первая ступень школы Кэлас и посмотреть его. Обязательно его посмотрите. Напишите сейчас, кто не проходил первую ступень школы КЭЛ. А вот хорошо было бы. Хотите изменить свою судьбу, это можно сделать бесплатно. Знаете, жизнь, она предельно проста. В свое время я об этом многократно рассказывал. Она сейчас бесплатна. Перейдите и пройдите. Вы, большинство тех вопросов, которые вы сейчас задаете, они у вас отпадут сами по себе. Это же все бесплатно, это все доступно сейчас, это все можно просмотреть. Я же не говорю вам, купите, найдите, я не говорю, вам ничего не нужно сделать, просто и клацнуть, написать в поисковике Андрей Дуйко первая ступень, первый день и просмотреть все 10 дней, там больше 80 видео. Медленно, не торопясь, на протяжении трех дней заполните себя, Счастьем. Найдите в себе новую идею, новую философию. Запустите новую свою судьбу хотя бы с этого дня. Неважно, сколько вам лет, никто не отменял счастливой судьбы. Каждый человек может настроиться и прожить счастливо. И я вам искренне желаю, пусть в вашей жизни будет счастье, радость, любовь, уважение, теплые отношения в семье. Еще раз поздравляю вас с этим приятным праздником. Я на самом деле большой поклонник христианства. Я поклонник и ислама и поклонник буддизма, и поклонник инфуцианства, и там, поклонник индуизма, и поклонник всего остального, и иудаизма в том числе. Крови такие имею. Именно поэтому я хочу сказать, что везде, во всех религиях, на первом месте стоит проявление доброты у Будды, добродетеля, Иисус Христос с добром, у, в исламе Неубиение и доброта ⁇ символ знамени ислама зеленого, это символ сердца, символ верности, символ доброты и тепла. Пусть люди становятся добрыми. Когда закончится сейчас вебинар, то обязательно в знак моей благодарности или благодарности ко мне. Обязательно ставьте свой комментарий какой-нибудь хороший под данным видео. И напишите там какие-нибудь пожелания тем людям, которые будут в дальнейшем этот комментарий читать. Так и напишите. Все, кто читает комментарии, желаю вам. Вот так пожелайте многим. А там, когда кто-то напишет комментарий, там желаю вам. И напишите и вам желаю, и вам счастья, и вам. Таким образом вы сделаете кругооборот добра. Я верю в такой круговорот эзотерический добра, как у иудеев, знаете. Обнимаются, начинают танцевать, веселиться. Но мы же не можем друг друга обнять. Многие из нас на других, на разных сторонах мира находимся. И поэтому можем вот таким образом его создать. Пожелать хорошего друг другу, не зная из какой мы страны и где мы живем. Пусть будет жизнь у нас Лучше, счастливее, веселее и добрее. А сейчас я иду к своей семье. У нас там накрыт стол. Сегодня сочельник. Это мой любимый праздник. Я буду есть по чуть-чуть все блюда. Особенно буду есть соленые огурцы. Я их люблю. И есть кусочек рыбы. За вас, друзья.